Здарова всем дорогим делам, мы просто обычным людям с вами Урушихара. И также сегодня 31 число, а... также у нас октябрь. А это значит, что сегодня Хэллоуин. Да-да, мертвые восстает в 3 часа ночи, и в это время я буду дрыхнуть как как убитый просто. Просто -про -про -про -про как убитый. Ну так по названию ролика вы поняли то, что я показываю обновление сервера, и как вы поняли или не поняли все еще я стоял на крыше самого спавна этого это сам спавн здесь уже э, когда при смерти вы будете уже появляться вот тут вот как-то понятно здесь это радуга она них слизи не знаю зачем но просто так по приколу тут у нас ПВП э, арена можете нажать... будете нажимать на кнопочку если вдруг кто-то хочет подраться ну это когда сервер будет уже полностью достроен и сюда будут добавлены плагины, NPC и вся остальная мамина мама. Дальше. Правила сервера. Тоже тыкаете. Вот я вам даже продемонстрирую то, что вы сюда тыкаете, все, вы появляетесь здесь. Также на вот-вот. Все, вы тыкнули. Здесь есть сама PvP-арена. А вы будете находиться в лобби PvP-арены. Если вам не захочется драться, вы можете просто вернуться на спавн. Все, мы здесь. Также у нас тут есть паркур. Можете нажать тоже на кнопочку. Он такой пока что небольшой, но он будет расширяться. Что еще? Что? Я упал. А, даже не знаю, что он. Да, блин. А! Что он тут еще показать? Показать что? Да, особо так и ничего. Почему же так долго не было роликов? Да, потому что я ждал, когда на, э, когда на видео одного блока соберется 5 лайков, так в итоге мы не набрали этих злошастных 5 лайков. Вау, я хотел уже опубликовывать видео, потому что я вчера смотрел, уже был, уже был... Было 5 лайков, но сегодня, смотрю, снова 4 лайка. А также 24 подписчика. Ну, это нормально где-то. А? ладно. Также здесь будет стоять NPC, который будет торговать броней, едой, блоками, инструментами. Также у нас здесь э, рыбалка. Только те, кто прочитали правила, смогут уже начинать рыбачить. Здесь удочки есть. Хорошие. Прям такие зачарования хорошие. Также у нас где-то там была, по-моему, рыба. Ну ладно. Забудем. Ждем. Ждем. Ждем. О, рыба, рыба, рыба. Опа! И все, вы поймали рыбу. Вы поймали себя. Да. О, также у нас тут и будет о, царь горы. Царь горы, да. Опай, и все, здесь это все будет установлено только с помощью плагинов. Тут все будет с помощью плагинов. Ни один сервер по Майнкрафту не обходится без плагинов. Ваши вот вот эти вот, тут, которые таблички находятся, это все с помощью плагинов. Сверху полосочки вот эти вот находятся. Это тоже все с помощью плагинов. Ни один сервер не обходится без плагинов. Практически ни один. Ну, возможно, есть исключение. Также как я когда буду делать э, плагин на этот. Как то Кит-старт? Это будет кит-старт э, для обычных игроков. Это для богатых игроков, пока я не придумал, как они будут его получать. А это для донатеров. Я вам сделаю спойлер. Обалдели? Я тоже. Вот именно поэтому это и для донатеров. Потому что это супер ультра броня просто. Ладно, ладно. Для обычных игроков это... Тоже... Вот. Вот такой вот предназначальный сет. Так что да, так что да. вот Такие вот дела. Ну что ж тут вам еще то показать. Например, могу продемонстрировать, как работает спаун. мы Вы померли где-то в мире, если вы вдруг ушли от зоны там где не появляются мобы вот ушли далеко куда-то вот тут вот, по мостику бегает бегали бегали, бегали куда-то там далеко свернули вот, вот здесь вот, вот, бегаем бегаем тут вы смо проверяете смотрите сервер какой он нравится не нравится тут бегаете бегаете бегаете э, где-то может прыгаете просматриваете типа вот эти вот турмы и все остальное то что у меня в роликах обычно бывает можете конечно, зайти, но потом вы не выйдете, так что лучше не рискуйте. Также у нас есть психбольница. Это для тех, кто э, постоянно бомбит в чате и все остальное. Ну, понимаете. Для психически нездоровых. Почему у меня нет зрения? Не понимаю. Деболезень de... Подождите. Эффект Ив в форшахар, а во майнкрафт ну да близм, ей богу, серьезно так вот это зрение все, вот тут больно будет находиться не шутите, здесь на этом сервере все предусмотрено тих я не помню кто тут сидит но уже здесь кто-то сидит. Так что, знаете, тут каждого помечают табличками. Так что здесь шутить не стоит ни с кем. Не стоит. Также здесь еще есть одна тюрьма. Это, может быть карцер. Кто-то подыбил двери стоял. Я не разрабатывал эти двери. Я их не ставил. Тут карцер. Это все карцер с люками. Все с люками. Здесь выход. Да. А, а, прогулочная зона. Такая... Ой. Ну, в принципе, в принципе. Так, такого шло? А, ну да, где тут. Я когда сегодня делал вот эти вот перила, я думал, как хочется сейчас просто прописать стоп, и остановить этот сервер, и закончить этот, эти мучения. Командой стоп могу пользоваться только я. Все остальные этого, к сожалению, не умеют. Их, и слава богу. Но все-таки я смог сделать эти периоды. Вы посмотрите, это все вот сюда. вот Все вот сюда вот идет. Это сюда. Здесь заворачивается. Все тут прокладывается. Вот тут вот так вот казино сюда подходит. Здесь кафетерия. Здесь склад. Здесь пилка. Там э, пасечная находится. Здесь, наверное, пушка. Тут э, склад номер 1. А там был склад номер 2. Здесь у нас э, пещера. И тут у нас вот дом пчелы, джакузи, э, отель, э, это, умывальня, стартовый магазин. Типа этого, да. Э, конечно, я... А, ну я придумал, что я могу Стар... это... Стартовый домик. Там где вы можете взять свои стартовые вещи, если вы не. Если вы не умеете прописывать команду Кит. Так что вот так вот. Здесь, сюда. Это идет. Здесь. Этот. Военко! Сюда вы проходите, берете повистку или сдаете повестку. Кому пришла, кому не пришла. Здесь у нас. Магазин. Почему он не светится? Да кто бы его знал. Конечно, я что тут всем заправляю. Конечно, кому это нужно? Тут э, дом Василисы. Там вип-дома. Там этот э, ферма мобов. Здесь недостроенный дом. Что здесь? Ничего себе! С фермы мобов столько накапало? Чё? А это откуда? Дом. Ладно, сундук уже где-то там зомби, ну хотя с какого зомби ну, сундук я не знаю откуда. Лыжник, ладно тоже где-то может выпить, какого-то шанса или не может, да кто его знал. Но яйцо жителя, призыв жителя что? Также мы будем прокладывать эту дорожку до этого, до шахты, до этого до леса вампиров, оворотной SCP-фонда и всего остального. Вы понимаете это? Этот масштаб. Еще плюс плагины нужно будет установить. А, так что как бы сервер строится, вы не это... Вы как бы не думаете то, что я тут прохлаждаюсь и сижу от беззелья? Нет. Я строю сервер, я стараюсь для вас чтобы вы могли заходить сюда, играть, находить новых себе друзей. Ну, там, пару себе найдете. Ну, ладно, это другой разговор. Но все-таки я стараюсь строить сервер для вас. Именно для вас, не для себя, не для друзей, а именно для вас, мои, для моих подписчиков. Также мне помогают в строительстве Веви Геги, Пчела 228, Зухикс. И я сам себе иногда помогаю. Так что да. Эээ, это как бы странно не, это как бы странно прозвучало. Ну, да, пофиг как-то. Так что вот так вот, ребята. Вот, вот, вот именно поэтому. Поэтому подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на уведомления. И тогда сервер быстрее откроется. Потому что больше подписчиков. Быстрее начинает строиться сервер. Ну а так напишите в комментариях, что нам еще сюда добавить, если у нас уже есть спавом, э, спавом, э, ПВП арена, э, комната с правилами, паркур, э, царь горы. Это все будет еще там развиваться с помощью плагинов. Сколько раз я с сказал? А кто бы его знал? Э, также у нас есть рыбалка. Э, так, ребята, я что-то забыл. Поехать что еще. Ну, в общем, то, что я сказал, это у нас тоже есть. Так что пишите в комментариях, что еще можно построить, чтобы это помогало серверу. Ну, а так с вами был Урушихара. Это обновление сервера моего сервера, личного сервера для вас, моих дорогих зрителей. Набираем 5 лайков, и я выпускаю. Видео там, где мы продолжаем с моей командой строить сервер. Бум! Так что вот так вот. Ну вот так, всем удачи. Желаю, чтобы у вас э, все было хорошо. Чтобы никто у вас в семье не болел из-за этого 19 зомби-вируса. Ну э, вот так, всем. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С Хэллоуином!